Автомобиль состоит из следующих основных частей Несущей системы и кузова Двигатели Трансмиссии Ходовой части Систем управления Электрооборудование Перед нами остались подсистемы двигателя и климатическое оборудование автомобиля. Сейчас мы видим основные узлы и агрегаты автомобиля. Четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Переднеприводная трансмиссия с ручной коробкой передач. Рулевое управление с гидроусилителем. Тормозная система с системой ABS, Независимая передняя подвеска по типу МакФерсон и задняя полунезависимая подвеска. Рассмотрим строение автомобиля подробнее. Начнем с несущей системы и кузова. Перед нами полностью разобранный кузов. Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров и грузов. Так кузов будет выглядеть в собранном виде. Несущая система. Необходимо для расположения и крепления на ней всех частей автомобиля. Также принимает на себя нагрузки, воздействующие на автомобиль при его движении. Выполняется она в виде рамы или несущего кузова. Таким образом, несущий кузов выполняет роль и кузова и несущей системы одновременно. Современные легковые автомобили производятся с несущим кузовом. Лишь небольшая часть внедорожников выполнена с рамой. Рассмотрим следующее устройство автомобиля – двигатель. Располагается обычно в передней части автомобиля в моторном отсеке. Двигатель преобразует какой-либо вид энергии в механическую работу. Наиболее распространенный двигатель – двигатель внутреннего сгорания, сокращенно ДВС, который использует энергию сгорания бензина либо дизельного топлива, реже другого топлива. Также набирает популярность электрические и гибридные двигатели. Сейчас мы видим 4 четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. Один рабочий цикл в данном двигателе состоит из четырех тактов. Впуска, сжатие, рабочего хода, выпуска. Двигатель имеет множество подсистем. Например, система впуска, выхлопная система, Топливная система. Система охлаждения двигателя. В двигателе внутреннего сгорания механическая работа передается через маховик, крутящимся моментом в следующий узел автомобиля – трансмиссию. Трансмиссия. Совокупность механизмов и агрегатов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля предназначена для передачи, изменения и распределения крутящего момента двигателя на ведущие колеса автомобиля. Сейчас перед нами автомобиль с передними ведущими колесами, а значит переднеприводная трансмиссия. Трансмиссия может иметь разную компоновку и строение в зависимости от привода автомобиля. Переднеприводная трансмиссия с ручной коробкой передач включает в себя сцепление, коробку передач главную передачу и дифференциал полуоси. Сцепление, коробка передач, главная передача, дифференциал находится под одним корпусом. Сейчас мы видим работу двигателя и трансмиссии сообща. Рассмотрим заднеприводную трансмиссию. Не будет добавлена карданная передача. Главная передача и дифференциал будут находиться вне корпуса коробки передач на ведущей оси автомобиля. Теперь рассмотрим полноприводную трансмиссию, в которой будет добавлена раздаточная коробка. На полноприводном автомобиле все оси будут ведущие. Вернемся к переднеприводной компоновке и перейдем к ходовой части автомобиля. Ходовая часть предназначена для перемещения автомобиля по дороге, а также воспринимает и поглощает воздействие неровной дороги на кузов. Вторая часть состоит из колес и подвески. Колеса состоят из шин и дисков, также могут иметь в своем составе камеру. Подвеска состоит из опор колес, в данном случае это поводный клак со ступицей кругового элемента, в данном случае пружины, амортизатора, направляющие деталей колес, стабилизатора поперечной устойчивости, элементов крепления подвески. Спереди представлена независимая подвеска по типу McPherson, которая пользуется большой популярностью у автопроизводителей. Сзади мы видим полу подвеску, представленную торсионной балкой. Система управления автомобилем. В систему управления входят рулевое управление, тормозная система. Управление двигателем и трансмиссией не входят в систему управления, но уместно их тоже рассмотреть в данном разделе. Пулевое управление необходимо для изменения направления движения автомобиля. Тормозная система необходима для замедления и полной остановки автомобиля, а также удержания его на одном месте. Управление двигателем. Необходимо для изменения крутящего момента двигателя. Управление трансмиссией. Необходимо для временного разъединения двигателя и трансмиссии. И для выбора нужной скорости, либо нужного режима работы коробки передач. Электрооборудование. Совокупность устройств, вырабатывающих, передающих и потребляющих электроэнергию на автомобиле. Делится на источники электроэнергии, потребители электроэнергии, электрическую проводку. И вспомогательные устройства. Источники электроэнергии. Это аккумуляторная батарея и генератор. Потребители электроэнергии. Это всевозможные электроприборы, для работы которых требуется электроэнергия. Например, фары, стартер, бортовой компьютер. Электрическая проводка. Необходимо для взаимосвязи электрического оборудования между собой. Вспомогательные устройства. К вспомогательным устройствам можно отнести блоки реле и блоки предохранителей. На этом мы заканчиваем изучение основ строения автомобиля. Более подробное строение автомобиля смотрите в следующих видео.